Друзья, всем привет! Если вы стоите перед выбором домкрата хорошего, ромбовидного, то покупайте вот такой вот российский домкрат Елецкого производства, город Елец, Липецкая область. Он есть на 1,8 тонн, на 2 тонны, разные модели. Самый лучший вариант. Резьба на вот этом шкиве не слизывается, классно завальца он я уже показывал на канале сравнение вот этих домкратов российский домкрат и китайский китайский проиграл моментально так что имейте в виду он стоит всего 600 рублей ну сейчас может быть 800 от 600 до 800 цены варьируются разные модели так что имейте в виду кто стоит перед выбором ромбовидного домкрата берите вот такой